Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Профессиональная гигиена полости рта, рекомендуется его проводить дважды в год для сохранности здоровья зубов и десен. Если собираются зубные отложения на лед при плохой гигиене полости рта, недостаточном уходе за полостью рта, Зубные отложения и бактериальный налет приводят к заболеванию десен, к заболеванию зубов, что может привести к потере зубов. Поэтому нужно регулярно в год два раза проводить профосмотры, при необходимости проводить профгигиену полости рта и, соответственно, санировать полость рта при необходимости и при наличии каких-либо проблем. Если вы замечаете при чистке зубов кровоточивость десен, то есть следы крови при чистке зубов, болезненность десен при приеме пищи твердой или мягкие следы крови, отпечатки крови, и естественно нужно приходить к стоматологу. Сопровождаться проблемы с десенками могут кровоточивостью, болями, гное течением из десневых карманов, неприятный запах изо рта. Это все связана именно с полостью рта и поэтому естественно к стоматологу и при необходимости все манипуляции проводятся. Проводится гигиена проводится лечение десен В комплексе для этого у нас используются физиопроцедуры, есть инъекционные способы лечения, мы делаем плазмолифтинг, очень хорошая процедура и дает очень хороший результат. И, естественно, обучение гигиене полости рта правильной с использованием не только зубной пасты и зубной щетки, да, зубных нитей, ирригаторов, ополаскивателей. Соответственно, чем качественнее проводится гигиена полости рта, тем меньше проблем в полости рта образуется, в том числе и в отношении десен. Профессиональная гигиена полости рта подразумевает под собой чистку зубных отложений, как твердых, так и мягких. Проводится ультразвуковой скалинг и аэрофлоу – это чистка зубов. Естественно, после проведения этих процедур кажется, что зубы стали светлее, но это свой родной природный цвет. А отбеливание зубов – это химическое воздействие разными препаратами, в том числе и зуб тоже, и изменяется цвет костной ткани на несколько позиции, становится светлее. Это разные вещи. Аэрфлоу не является отбеливанием. Аэрфлоу – это тоже чистка, просто другой способ. Аэрфлоу проводится после того, как проведена профгигиена ультразвуком. Если есть камни, если есть просто налет – чай, кофе, никотин вот – тогда достаточно аэрфлоу процедуры. Тоже вдва, дважды в год. Естественно, цвет зуба видно, и зубы становятся беленькие, красивые. А процедуры фторирования, и не только фторирования, а использование еще реминерализующих паст – это для того, чтобы укрепить эмаль, снять чувствительность эмали и предотвратить развитие э, кориса в зубах. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.